всем снова привет сегодня хочу поделиться с вами радостной новостью среди нашей продукции теперь появились и дуги для мотоциклов начали мы с серии с запуска серии дуг для m109 r vzr 1800 m 1800 r и сегодня я вам представлю нашу новинку на ваш суд но я думаю даже уверен что она вам очень и очень понравится для начала давайте вспомним, что такое штатные дуги на М109R, ВЗR 3700, М1600R. Вот так вот они выглядят, черные или хром, не путать, это испанские, немного отличаются, а вот это именно штатные сузучие дуги. Чем они уникальны? Они предназначены для сохранения двигателя и рамы мотоцикла, потому что на таких больших мотоциклах... Чем шире дуга, тем она проще, по весу мотоцикла, тем она проще подворачивается по принципу, по физическому принципу рычага. Поэтому дуги, разработанные именно для этих мотоциклов инженерами Suzuki, призваны устанавливаться в специальные отверстия, рамы, которые здесь предусмотрены вверху и внизу. То есть на этих мотоциклах, как и на других, предназначены места для крепления дуг. Вот эти дуги вставляются именно туда, куда нужно и у усиливают раму, конструкционную форму, ну и, собственно, защищают двигатель. Потому что ну, водителя на таком большом мотоцикле защитить очень сложно. Далее, для того, чтобы компенсировать вес мотоцикла и все вот эти вот возлагающиеся на нее обязанности, дуга на этих мотоциклах имеет толщину 38 мм миллиметров что отличается вообще в принципе от стандартных дуб мотоцикла сейчас я вам покажу где то сейчас у нас было секундочку вот пример стандарт дуб мотоциклов это 32 миллиметра вот такая труба Вот здесь же тоже пример задних дуб а именно на m109 толщина довольно-таки большая увеличенная. Редко такие толщиной и такие дуги можно вообще где -либо, где либо встретить. Итак, это штатные дуги толщиной 38 мм, предназначенные, повторюсь, для усиления конструкции рамы мотоциклов м 109 r vsr VSR1600M1800R. А теперь знакомьтесь, дуги Mad Max производства Intruder Life для этих же моделей мотоциклов. Как говорится, почувствуйте разницу. Mad Max. Итак, как говорится, первая ласточка. Мы собираемся запустить дуги Mad Max для соток и полторашек, Но это чуть в будущем. Также мы будем выпускать задние дуги. Но опять же, видео у нас сейчас именно в этих шикарных дугах из трубы 51 миллиметр, толщиной. То есть вот это... 38 штатные а это 51 значит что мы сделали мы взяли за основу штатные дуги полностью сохранили э, весь э, крепеж штатный то есть э, все как подходит кронштейны идентичны только опять же мы их усилили здесь 4 см, э, миллиметра простите а здесь 6 миллиметров кронштейна толщина но тем не менее они встают в те же самые места которые предусмотрели инженеры Suzuki для штатных дуг и вам не нужно ничего не ни пилить, никакой пластик ничего дорабатывать вы просто берё... покупаете приобретаете наши дуги Mad Max и устанавливаете в штатные места с помощью штатного крепежа штатный крепеж тоже полностью скопирован со штатного крепежа дуг и э, устанавливается в те же самые места по тому же принципу. Показываю. С левой стороны верхняя часть дуги крепится во втулку, предусмотренную в раме для этого. И крепится она через э, болт и втулку. То есть, вот эта вот срезанная втулочка на штатных дугах вставляется в раму, как и у нас здесь. Далее. Далее через нее просовывается болт и здесь же встречно накручивается а, вот такая вот повторяющаяся втулка срез, со срезом. А, когда а, внутри втулки, а, внутри именно рамы а, скручивается вот эта вот часть, втулочка подъезжает сюда и встает внутри в распор. Вот таким вот образом наискосок. Собственно, как и на штатных дугах, это было предусмотрено. Далее, с левой стороны, с левой стороны верхняя часть дуги приходит у нас вот соответствующее отверстие и крепится таким вот образом на болт. В комплекте мы предоставляем такой же болт, как и для штатных дуг. Он ставится через шайбочку и с обратной стороны вот здесь вот закручивается на обычную гайку. Далее, на штатных дугах э, предоставляются, чуть более длинные, предоставляются чуть более длинные, чем штатные болты под подножки вот в эти места. Но по практике, э, практика показала, что штатных болтов для установки дуг вполне хватает. Поэтому мы пошли по принципу испанских дуг. Есть еще испанский аналог штатных дуг, тоже 38 мм. Там при креплении снизу используются штатные болты. И уже много, многолетний опыт показал, что их вполне достаточно. Поэтому мы пошли по тому же принципу. И низ, который приходит от дуг, соответственно, вот здесь вот а обе стороны крепятся на штатные болты вам их вполне хватит еще раз покажу повторю дуги mad max несмотря на свои увеличенные размеры мы их сделали специально в агрессивном дизайне то есть это выглядит очень брутально сейчас вы это все увидите вот несмотря на свои увеличенные размеры и толщину труб никак не мешают рычагам управления то есть мы предусмотрели а, увеличение. Обратите внимание, вот штатные дуги, да, это нижняя часть, нижняя часть, вот этого вот кронштейна а, крепления сюда крепится. А, здесь у нас вот такой выход. Поскольку а, Medmax немного шире, мы увеличили, увеличили длину этого кронштейна, ну и соответственно и сам кронштейн толщину, как я и говорил, мы увеличили тоже, в общем увеличили длину этого кронштейна, чтобы сама дуга вот от этого места была не так поскольку она, вот штатная, штатная дуга, она вот так вот выходит посмотрите, пожалуйста не касается управления вот, а Мэд Макс выходит вот сюда, примерно на середину подножки водительской и поэтому нижнюю часть мы отодвинули сюда, чтобы при нажатии на рычаг тормоза вам ничего не мешало, если у вас, например, там 47 или 52 размер ноги. То есть это все предусмотрено. Также с левой стороны по этому же принципу нижний вынос увеличен для того, чтобы не мешала дуга переключению передач. Все проверено, ни в коем случае ничему не мешает. В принципе, мы можем показать вот испанские дуги, испанский аналог. Вынос у них такой же, как ширина, точнее, как и у штат, ой, простите, у дуг мэдмакс Смотрите, принцип тот же, ничему не мешает большое расстояние. Мы взяли вот эту вот э, длину кронштейнов как раз скопировали с испанских дуг для наших дуг Мэдмакс. Именно вот для того, чтобы э, избежать противоречий с рычагами. Э, так, не совру нисколько, но установку дуг с учетом того, что э, передний пластик у меня уже снят, у меня ушло около минуты. То есть болт насквозь с, там же с гайкой с противоположной стороны, шайбочка сюда подкладывается. Здесь штатный, в принципе, болт. Но вот здесь вот не, не штатный, у нас, а он э, вот здесь установлен от каких-то старых дуб, скорее всего, от Кобры. Уже длиннее и уже, видите, с, так, с такой втулочкой. В принципе, для усиления конструкции вам никто э, не мешает э, выбрать э, где-нибудь у себя, подобрать. Ста э, резьба стандартная, обычная. Э, подобрать болт чуть длиннее и поставить тоже, э, возможно, какую-то толщину втулку или шайбочку. Это... Э, в принципе, ну, придаст э, конструкции еще более уси... такое надежное э, крепление. Хотя, в принципе, это, как я и сказал, уже по практике не обязательно. Но если хотите перестраховаться, можете сделать, как здесь. Я как раз оставил эти, эти болты именно вот для тех целей. И уж они уже есть, то они будут ну, так, перестраховывать крепление. Здесь же стандартную втулку. Вот, потому что с той стороны а, закрутить невозможно, поэтому инженеры придумали здесь именно втулку, в которой в распор закручивается, как я вам показывал, по срезу а, ответная втулочка. И низ. Теперь давайте наденем а, пластик, посмотрим, не мешают ли наши дуги штатному обвесу. Ну, я-то ответ уже на этот вопрос знаю. По поводу того, как снять э, передний обвес, то есть вот обрешетку радиатора, как это правильно сделать и не разломать это, потому что она снимается только целиком, вот как здесь она только целиком. И только когда вы отодвинете бак или снимете бак, ее можно будет освободить и снять. Частями она у вас с мотоцикла не снимется. Если вы будете ее частями снимать, она у вас разломается. Но сейчас ссылочка в правом углу, подсказка появится на это видео, если нужно, ознакомиться. Так, смотрим, что у нас получилось. Я надел, прикрутил и застегнул штатный пластик. Не обращайте внимания, что сверху недособрано, но э, в нашем случае, для наших дел, это роли не играет. Мотоцикл просто будет дальше в работе и... Нам пока собирать его рано, нам нужно продемонстрировать, как у нас стоят дуги. Так вот, значит собрал, все поставил, смотрим, что у нас получилось. Ну, в общем, вот такой вот брутальный вид, как я и обещал. Выглядит все здорово. Значит, снизу нам ничто не мешает, видите, не мешает пластику. Сверху тоже уходит в штатные места, дуга тоже пластика не касается. Значит, педаль тормоза доходит до конца и тоже не мешает дуге. Кроме того, педалька тормоза, как и с противоположной стороны рычаг переключения передач, регулируется. Они стоят на штифте, и можно их снять со штифта и поставить, отрегулировать положение, поднять выше, поднять ниже и так далее. То есть под все размеры тапок при, например, установке платформ на этот мотоцикл, эти вещи нужно не просто иметь в виду, что регулируются, они, их нужно регулировать под э, ваши подножки и другие какие-то аксессуары. То есть вот здесь вот вполне всего хватает расстояния, ничего не мешается, но можно теоретически поставить ее, чтобы она была вот здесь. С большим запасом. Если, например, 52 размер ноги у человека, да, и мысок будет сюда уходить, то он может теоретически сюда упираться. Но если мы ее переставим вот так вот, то и 52 размер тоже здесь не помеха. Смотрим дальше. Значит, низ ничего не мешает, вверх ничего не мешает, ничего не касается. А? рычаг переключения передач тоже все прекрасно вот я касаюсь также его можно например поднять вот так если нужно вот но опять же это регулировки здесь мы восстанавливаем мотоцикл после ДТП и переставляли рычаги вот без дуг поэтому мы не смотрели как это будет я сейчас вот поставил первый раз и, честно говоря, не знаю, стоит регулировать. Нет, наверное, оставим так. Потом, если клиент захочет, может быть, на сантиметр-полтора а, отведем в сторону. Самое важное я оставил для вас на потом. Дуги у нас не из простого металла, а из нержавейки. А нержавейка полированная. То есть, смотрите, она по блеску ничем не отличается от хрома штатного. Но в чем ее плюс? Если вы, на, не дай бог, поцарапали эти дуги, а вообще я желаю, чтобы все дуги на всех мотоциклах были только для брутального, для красивого вида, декоратив, и никогда не использовались по назначению. Звучит как тост, но тем не менее. Значит, если вы поцарапали такую дугу, то вы совершенно свободно можете ее отполировать, и она превратится в том месте, где была провождена, опять же, в идеальную полированную поверхность. Они будут, в отличие от штатной дуги, Штатные дуги они из обычного металла и покрыты э, гальваникой, хромированные. Вот, если вы проводите штатную дугу, то полируйте, не полируйте, в этом месте она будет ржаветь, и вы не восстановите поверхность никаким образом, если только убирать черный порошок. Вот, а здесь совершенно другая история. Кроме того, э, при э, трении об асфальт, опять же, не не дай бог, э, Нержевейка не дает искры, то есть они, э, так сказать, более противопожарные. И если они не дают искры, значит топливо не воспламенится, по крайней мере, из-за того, что дуги трутся об асфальт. Вот, опять же, желаю, что такого не случилось, но, тем не менее, информация, которой вы можете воспользоваться. Что бы я хотел сказать в заключении. Мы будем расширять список моделей интрудеров бульвардов, на которые будем выпускать э, тоже дуги Mad Max. Э, в ближайшее время это будут 800-ки э, с 2005 -го года по текущий э, год. Э, модели будут поддерживаться э, по поводу предзаказа и другой информации, какие-то вопросы э, пишите, звоните, контакты всегда есть. Также мы будем выпускать, планируем выпускать задние дуги для как для 1800-х, так и для 800-х. Это тоже в ближайшее время. Ну и если у вас какие-то дополнительные вопросы по поводу нашего нового товара, а это явно бомба, задавайте, пишите, обращайтесь, заказывайте. Меня зовут Павел, intruder-life.ru. На всех моих ресурсах в правом верхнем углу есть перекрестные ссылочки, и вы можете с любого ресурса попасть на мои группы ВКонтакте, Фейсбуке, канал YouTube и в другом, в любом удобном вам порядке. Всем пока!